Приветствую вас, мои родные и любимые! С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю для рыб. И я, конечно же, вам напоминаю, что данный прогноз, несмотря на его точность по вашим же откликам, это общий прогноз, а вы всегда можете заказать индивидуальный гороскоп на неделю, где я дам вам подробные рекомендации на каждый день недели по трем сферам вашей жизни: отношения, деньги и здоровье. Также вы можете заказать гороскоп на месяц, где я вам по каждому дню дам рекомендации на одну сферу жизни. И вы всегда сможете сверять свой а, ритм жизни с вибрациями а, недели или месяца. А для того, чтобы получить пример прогноза и представлять, что вас ожидает, а также заказать этот прогноз, вам необходимо перейти на наш канал в YouTube. Нажать кнопочку «Подписаться на канал» и под этим видео вы найдете ссылку для того, чтобы посмотреть пример прогноза. А также, конечно, вы можете писать нам в соцсетях, мы вам дадим ссылку на пример. Ну что, а теперь что же ожидает рыб на этой неделе? А вот у рыб на этой неделе могут увеличиться доходы. На повестке дня может стоять вопрос, как правильно распорядиться имеющимися деньгами. И я рекомендую никому не давать деньги взаймы, поскольку вернуть их в срок будет проблематично, если вообще вернут. Также воздержитесь от участия в затратных увеселительных мероприятиях вместе с друзьями. В этом смысле посещение клуба, например, с друзьями и подругами не принесет вам удовольствия. Наиболее удачным вложением может стать покупка электротехники, компьютера, мобильного телефона, планшета или то, что вам сейчас необходимо. Это благоприятный период для карьерного продвижения. Старайтесь смелее и активнее отстаивать свои интересы. Такая позиция привлечет к вам внимание вышестоящего начальства, которое будет склонно вас поддержать. Ваши э, пробивные способности позволят добиться неожиданного успеха в любом абсолютно деле. А вот что касается любовных отношений, то на этой неделе влюбленным рыбам придется сменить Тактику. Возможно, вы утратите возможность регулярно очаровывать своего партнера своим обаянием, не сможете дальше поддерживать в нужном стиле любовную переписку, не исключена вынужденная разлука. Если исчерпаны одни возможности, не стоит стремиться сразу заменять их новыми Нежелательно пытаться влиять на отношения при помощи материальной составляющей Не время дарить и обещать подарки, оплачивать совместные развлечения Самый гармоничный день для вас, мои родные, это 6 марта А теперь карьера и финансы Рыбы на этой неделе способны проявить фантазию и недюжины пробивные способности при отстаивании своих интересов. Это положительно отразится на карьерном продвижении. Наиболее успешно эти дни пройдут у тех, кто уже занимает руководящие должности. Чем выше ваш профессиональный статус, тем выше может быть уровень доходов в эти дни. Вместе с тем, к концу недели не исключены сбои в рабочем ритме, когда ваши планы могут резко поменяться. Индивидуальный труд будет более производительным на этой неделе. Ну что, мои родные, вот такова э, будет у вас неделя, я надеюсь, что она будет намного лучше интереснее, чем я смогла это увидеть, а свое спасибо вы всегда можете сказать нам в виде лайка а, и сделайте репост, пусть много людей увидят данную рекомендацию и сможет а, сверять свой ритм а, с вибрациями этой недели. Не ленитесь нажимать на три кнопки, лайк, репост и подписаться на канал, мы же не ленимся составлять и записывать для вас а, прогнозы, До Давайте сделаем энергообмен. Мы вам прогнозы, а вы нажатие на несколько кнопочек. Я желаю вам состояния счастья и удовольствия во всем его проявлении. С вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. И, конечно же, обещайте стать еще и еще более счастливыми завтра, чем вчера. Пока-пока, мои родные. До новых встреч.